Красота и здоровье. Маски для ваших губ. Красивый здоровый губ. Часто возникает у нас вопрос, как нужно ухаживать за губами. Существуют различные домашние маски для губ. Вот рецепт некоторых масок. 1. Банановая маска. Берем мякоть банана и смешиваем ее с одной чайной ложкой сметаны. Наносим маску на губы и уже через 10 минут Смываем ее прохладной водой. Второе. Сметанная маска. Наносим на кожу губ толстый слой сметаны и оставляем маску на 15 минут. Если сметаны под рукой не оказалось, можно воспользоваться кефиром. Смывать такую маску рекомендуется теплой водой, после чего смазываем губы гигиенической помадой. Пользуйтесь с этими советами и пусть вас радует красота и здоровье ваших губ. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.